вообще она была заброшена и разрушена еще в советское время ну как говорят что на стенах остались и фрески и росписи я думаю пойдем с главного входа но на самом деле со стороны дороги она смотрится вообще потрясающе Ну да, романтично. Ну и странно то, что нет никакой ограды, да, что любой человек может так прийти перелезть, потому что, э, во-первых, это травмоопасно. Ну, да. Не знаю, как собираются ее сделать или не делать. В интернете в этом ничего не пишут. Но наследием культурным является. Я думаю, надо покрестить дорогу. Надо. А куда сначала? Налево или направо? Направо, да? Пойдем? Крапива. Я встану. Моля, иди на ручки. Собака. У меня через носок. Росписи. Ого. Слушай, здесь так круто. Вообще. Реальные иконы. Слушай, здесь так круто. Ну, Слушай, какая красивая. Глянь, как красивая, Рома. Да я вижу. Обалдеть, вообще. Долго стоит. Тоже иконы какие-то стоят. Церковь была построена, по-моему, в 1777 году. Мне кажется, даже здесь ладаном пахнет. Какой-то запах, да, такой? Ну, на самом деле, здесь чувствуется какое-то божественное присутствие. Да? Боже, птичка. Угу. Ой, здесь икона. Вон икона. Вообще она как-то называется. Мало того, что икона Божьей Матери, еще и Николай Чудотворца. Угу. А Но вот видно, икона настоящая висит. Наверное, кто-то недавно повесил. Сильно старая. Прикинь, вот как вот эти кирпичи выкладывают? Как это вообще возможно? Не знаю, но я прям чувствую божественное присутствие какое-то, mm -hmm. прям, знаешь, не знаю, есть здесь что-то, какая-то энергетика, да, мощная все равно, здесь сколько людей было, сколько они молились, да, что тут и а и вот иконы стоят, что-то их не видно. Слушай, ну она вообще считается действующей церковью. Хорошо, здание есть, иконы стоят. Чего бы не подействовать, правильно? Тухвинская икона, представляешь? Даже на ней написано, что она... Это же Тухвинка, да? что здесь ничего не перекопано. А зачем здесь копать? Ну, обычно всяких буду искать, перекопаю все. Поехали. поехали. м mm -hmm. Она красивая очень. Им проще рядом построить.